Принять другую программу. А какую вы почувствуете? 4 часа утра 22 февраля. А Нью-Йорк уже говорит по-русски. Мы направим в Америку еще 10 миллионов русских и изберем в Америке своего президента».